Привет друзья, по тегам мы все делаем для пользователей Wargaming выпустил новое обновление, обновление красочное обновление, прекрасное обновление, включает в себя много нового и исключает давно привычное старое. В данном случае разработчики взяли и просто исключили кнопку восстановления техники из ангара. И мы теперь в панике, потому что восстановить технику оказывается сложно, ее невозможно найти, и как это сделать, если танка нет в дереве исследований? У многих танкистов возникают кризисные ситуации, когда фармить не хочется, а кредитов нет. И что мы делаем? Мы продаем технику. Чаще, когда не хочется продавать исследуемую технику 10 левела, а люди идут на другой шаг они продают технику за ГК, за ЛВЗ, подарочную технику, либо они продают премиумные танки, на которых давно не играют, но лимитированного выпуска то есть танки, которые у нас никогда в дереве исследований не были они не продавались в ангаре, не продавались определенное время в прем -магазине. и человек знает что спустя 2-3 месяца он собирает когда-нибудь кредитов может быть он его восстановит, а если нет, он будет там висеть Когда захочу, тогда я восстановлю Нам это обещал уважаемый Wargaming И открывая новое обновление Человек понимает, что А вот склад, а восстановление кнопки Абсолютно нет, отсутствует И что, собственно говоря, делать Смотрите, для этого существует Всего два вопроса Первый, играли вы на этом танке Если вы на этом танке Не провели ни одного боя, который продали Например, эта техника, полученная за ЛБЗ, многие не играют на танках, их просто продают, а потом, ой, я же его могу купить, а уже все, выкупить обратно в ангаре вы не сможете, даже при наличии. Вот, кредитов вам надо будет писать в ЦПП, и раз в году у нас, уважаемая администрация проекта Wargaming разрешает пользователям вернуть один танк, но это раз в году. Простите, если у меня продано 10 премиумных танков лимитированных, и мне 10 лет играть не хочется в танки, только чтобы возвращать премиум технику, что надо делать? В первую очередь надо вспомнить, какой именно танк вы хотите вернуть. Вот, и если вы на нем сыграли хотя бы один бой, это сделать можно. Что надо делать? Следите внимательно за тем, что делаю я, повторяйте, и да, прибудет с вами сила. Идем в первую очередь в достижение. достижение вы выбираете техника и ищете именно ту машину, которую вы хотите вернуть за кредиты ту технику, которую вы продали. Но на данный момент у меня продан только один танк, который можно вернуть, это Т-55А. Правой кнопкой, правой кнопкой по нему нажимаете информацию о технике, и добавить к сравнению. Жмете второй, добавить к сравнению. У вас появилась замечательная окно, добавить к сравнению. Открываем сравнение и недолго думая жмем прямо на иконку танка. Появляется окошечко восстановления. <с> да, <с> да, ребята, это сложно Вот, ваша цена, за которую, <с> которую вы должны заплатить за то, чтобы данный танк вернулся к вам в ангар Восстановить, жмете вот, Ну и, собственно, вы восстанавливаете технику Смотрите, чтобы наличие кредита в ангаре позволяло вам вернуть этот танк Если вы его покупаете с экипажем, что тоже там присутствует Наблюдайте, чтобы у вас были свободные койки Иначе выйдет ошибка Вы такие, а что, а кого, а куда а Просто не будет хватать коек Но это уже отдельный вопрос Это уже сами посмотрите В общем, сами была Натали Подписывайтесь на канал Обращайтесь, гайдов будет больше И да, прибудет с нами Сила варгейминга Всем удачи!